Привет, психологи, с возвращением. Как вы думаете, что делает родители токсичными? Большинство людей ответят, что это нарциссизм и контроль. Другие могут ответить, что излишняя суровость и чрезмерная критичность. Жестокое обращение, будь то физическое, психическое или эмоциональное, а также пренебрежение, конечно, тоже играют большую роль в том, что вы считаете токсичным. Но как насчет менее очевидных и легко распознаваемых признаков? Как насчет красных флажков, настолько тонких, что мы их даже не замечаем? Давайте поговорим об этом. Вот семь тонких признаков того, что ваш родитель может быть токсичным. Первый – они не поддерживают вас и не верят в вас. Ваши родители когда-нибудь не поддерживали то, что вы хотели сделать? Или отговаривали вас делать то, что делает вас счастливым? Принижали ли они ваши мечты и подрывали ли ваши достижения? Говорили ли они вам что-то вроде того, что вы только зря тратите время на это, тогда как вместо этого вам следовало бы заняться вот этим? Хотя это нормально, когда родители и их дети расходятся во мнениях. Родитель никогда не должен заставлять своего ребенка чувствовать, что он недостаточно хорош для достижения своей мечты или что то, чего он хочет, не имеет значения. Второе. Они ожидают от вас самого худшего. Еще один признак того, что ваши родители токсичны для вас. Это если они постоянно ожидают от вас худшего. Дышат вам в затылок и прыгают от радости, когда видят, что вы оплошали. Они не дают вам никакой свободы совершать ошибки и учиться на них, потому что сразу же делают самые худшие выводы о вас. Они не могут простить вам прошлые ошибки и отказываются верить, что вы изменились, или, по крайней мере, что вы пытаетесь это сделать. А отсутствие поддержки и заниженные ожидания только еще больше сдерживают вас. В-третьих, они давят и перегружают вас. Давление, связанное с необходимостью оправдывать ожидания родителей, тяжело давит на каждого ребенка, особенно на тех, кто преуспевает в школе или обладает большим талантом. Родители часто заставляют своих детей много работать и делать все возможное, потому что хотят видеть, как они полностью реализуют свой потенциал. Но есть разница между поощрением ребенка и чрезмерной нагрузкой на него. Поэтому если вы чувствуете сильное давление со стороны родителей, требующих от вас быть самым лучшим во всем, что вы делаете, потому что все, что не является совершенством, будет для них ужасным разочарованием, то они приносят больше вреда, чем пользы вашему психическому здоровью. Четвертое. Они делают вас родителем. Часто ли вам кажется, что роли между вами и вашими родителями поменялись местами, и чаще всего именно вам приходится заботиться о них? Родители, которые небрежны, беспечны и безответственны, оставляют своих детей на произвол судьбы. А необходимость взрослеть раньше времени и быть родителем в юном возрасте может иметь множество негативных последствий, таких как повышенный уровень тревожности, депрессии и невротизма. Многие дети, ставшие родителями, также обычно вырастают угодниками, тяготеющими к эмоционально зависимым и эксплуататорским партнерам и друзьям. Номер пять. Они эмоционально зависят от вас. Еще один тонкий признак того, что ваши родители токсичны, если они эмоционально зависят от вас. Это бывает трудно заметить, потому что часто мы просто оправдываем такое проблемное поведение тем, что наши родители слишком сильно нас любят. Но когда они начинают становиться слишком навязчивыми, нуждающимися или собственниками до такой степени, что кажется, будто вы их единственный источник счастья и удовлетворения, и поэтому должны постоянно находиться в их распоряжении, это загоняет вас в порочный, нездоровый круг созависимости, который отнимает все ваше время, внимание и энергию. Номер шесть. Они не общаются с вами. Основа любых крепких, позитивных социальных отношений – общение. Общение – это неотъемлемый жизненный навык, которым должен обладать каждый. Но если вам трудно выразить себя и открыто говорить о том, что вы думаете и чувствуете, это может быть связано с тем, что вы выросли с родителями, которые с трудом общались с вами. Возможно, это было потому, что они чувствовали себя неловко и не знали, как говорить с вами о серьезных вещах, или думали, что если просто не говорить об этом, то все само собой рассосется. Может быть, они обходили вас стороной, чтобы заставить вас делать то, что они говорят, или выразить свое разочарование в вас. Каковы бы ни были их причины, суть в том, что нет никаких оправданий для прекращения общения с ребенком. И номер семь – они используют вас как пешку в своих проблемах. Если ваши родители используют вас как пешку в своих проблемах, то они без сомнения токсичные родители. Это то, что обычно происходит в несчастливых браках или семьях, переживших развод. Часто родители спорят друг с другом о том, кто лучше знает своего ребенка, кто больше нравится их ребенку, кто лучший родитель и так далее и относятся к вам скорее как к разменной монете, чем как к ребенку. А вы относитесь к кому-нибудь из тех, о ком мы здесь говорили? Помог ли вам просмотр этого видеоролика? Немного лучше понять, как на вас повлияла ваша борьба за воспитание с токсичным родителем. Как однажды сказала американская писательница Сьюзан Форвард, люди могут простить токсичных родителей, но они должны сделать это в конце, а не в начале своей эмоциональной уборки. Это нормально – злиться на то, что с вами произошло, горевать о том, что у вас никогда не было родительской любви, которой вы так жаждали. Так что если вы или кто-то из ваших знакомых испытывает серьезные трудности из-за токсичных отношений, будь то отношения с родителями или что-то еще, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью. Помогло ли вам это видео найти понимание?